На что способен новый российский противоракетный комплекс «Абакан». На прошедшем недавно международном авиасалоне Дубая Вайршау 2021 Россия отличилась не только своим новейшим легким истребителем пятого поколения Су-75 «Шах» и «Мат». Особое внимание зарубежных оружейников также привлек первый специальный зенитный ракетный комплекс для борьбы с современными и перспективными нестратегическими баллистическими ракетами за РК-98 6 Абакан». Характеристики новинки выглядят весьма впечатляющими, особенно если сравнивать их с показателями изрядно подмочившего свою репутацию американского комплекса Patriot. Наш Абакан способен интегрироваться в любую систему ПВО, Про Максимальная высота целей, которые достает новый российский ЗРК, достигает 30 километров. Дальность поражения составляет от 12 до 45 километров при скорости цели до 4800 метров в секунду. Две фракции осколков, легкая и тяжелая, с направленным разлетом под углом 60 градусов дают шестикратное увеличение эффективности боевой части. Наконец, ЗРК «Абакан» приводится в боевую готовность менее чем за 3 минуты, а с марша – менее чем за 15. Все вышесказанное делает нашу новинку крайне привлекательной для зарубежных покупателей. При этом продемонстрировали ее в Дубае не случайно. Ведь именно страны Ближнего Востока, у границ которых уже многие годы тлеют очаги напряженности, могут стать главными импортерами российского ЗРК. Специализированный комплекс нестратегической противоракетной обороны ЗРК Пор с шифром Абакан является очередной разработкой концерна алма Сантей. По известным данным, главную роль в проекте взял на себя научно-исследовательский электромеханический институт, город Москва, а пусковая установка создавалась машиностроительным заводом Им, Калинина, город Екатеринбург. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.